I think the girls with their nails done down. Всем привет, ребят! Короче, как обычно, как вчера я сказал на видосе, что главное не просрать пакеты. И в общем, в итоге я захожу сегодня на аккаунт, захожу в шарики посмотреть, смотрю, у меня места нету, забрать плюхи. Ну и захожу на склад и, блядь, просто тупо продаю а, пакеты с значками. А, тут просто тупо зашел, и вот открыл. Полностью все пакеты Там у меня было 30 чем-то По-моему а, Просто трэш В общем, решил Сегодня я дособирать его Продаются я писал в комментах гельдейском магазине 20 в день я уже сегодня забрал Также есть У кому не хватает, вот реально может быть Такое, что кто-то в гельдии не состоит а, И у него нет гильдейских Сундуков нету возможности их собирать там за определенные плюхи. Соответственно, он ему будет проблемно достать. Я начал искать, где есть варианты. Посмотрел. Ребята поподсказывали. В общем, сейчас посмотрим самые такие оптимальные варианты для... Так, что это такое. Что-то творится такое. Для бездоната. В общем, сегодня я в колесе тоже словил. У меня вот есть... 10 штук, у кого есть там сердечки, либо друзья, есть возможность. я отсюда тоже 10 сегодня словил. То есть это еще один вариант. А, плюс там, плюс заходите, кто состоит уже в гильдии, тому вообще проще, там 2-2,5 дня а, заходите в, гильдию, в гильдийский магазин. Если вы бегаете справно, у вас есть кг вы без проблем можете здесь наменять по 20 штук в день. А, дальше. А еще ребята писали с лабиринта, сундуков лабиринта. Но, опять же, кто лабиринт фармит? У тех сундуки есть, а кто его не фармит, те в жопе точно так же, как и мой аккаунт, потому что я не фармлю. Вот сундучки лабиринта, тут тоже они падают. Ну, опять же, вам надо, во-первых, убить гоблина. Еще его надо пройти каким-то образом с вашей силой. Стартанем, попробуем. И не слиться надо еще. Я думаю, это не проблема для многих. Ну, в общем, здесь тоже фармить можно за счет этих а, гоблинских сундуков. А, тоже, как вариант. В принципе, надо 50 штук. Не 100, не 200, не 500. 50 штук, тем более времени дали нам две недели. За две недели, я думаю, более чем достаточно времени, чтобы зафармить и получить их. Здесь у меня. У меня даже даже сапожек нету. В общем, побегали. Называется, зафармили. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ну, вот тут тоже падают. Довольно таки неплохо. И самый интересный и оптимальный вариант.. Это просто, ребята тоже подсказали. Я никогда не придавал этому значения. У нас же есть титулы. Вот за титул 120к. 260 штук. То есть у кого там сила не развита, посмотрите за титулы. Не только за этот титул можно получить. Если вам реально горит. Если нет, вы без проблем через гильдию соберете. Я думаю, даже париться не будете насчет этого. Такс, такс, такс, такс, такс, такс. Ну, вроде с таких, с таких показал все. Еще там по титулу где-то дальше есть. Не помню за какой. Сейчас посмотрим. Так, это 190. Вот еще за 290 есть. Ну, 290 качнуть на Саадели. Конечно, можно постараться попробовать, но нам к них не хватит. Ну и дальше есть за титул. В общем, почекайте титулы свои. А, так, ну что, давайте, давайте тогда апнем 1К. Что делать? А что делать? У нас книжки есть. Оккультист у меня уже есть, причем уже довольно-таки неплохо вкачанный. Единственное осталось его подкачать. Делать ему эволюцию можно будет без проблем тащить. Так, оккультист у нас уже подкачанный. У меня даже вольт здесь есть, ребят. Успели мы повезло нам вытащить его. Такс. Усовершенствовать. Все, есть, 120 к на сардельке есть, ну тут понятно нам сразу же предлагает кучу бомбических 1200 за 188 рублей и не надо ничего ждать, не надо ничего делать, но мы нашли вариант поинтереснее, забрали тут плюшечки и поехали сделаем обмен. Каким-то чудом нам вчера это сделали, добавили. Я не знаю, каким образом, но, в общем, вот так вот, ребятушки, у меня на сардельке появляется еще один недостающий герой. Я надеюсь, вы тоже позабирали. Многие ребята спрашивают, где взять вот эти вот эссенции. У меня 1400. Я за вход забирал первый-второй день, и они у меня накопились. Я суперпатов здесь не открываю. Поэтому ресурсы есть, и я так понял, что лучше всего для бездонатов в данном случае просто тупо копить ресурсы. Так, ну мы поехали, открываем еще одну имбу. Сейчас такой раз и продал. В общем, я считаю, вот это вот реально самая кайфовая тема с шариков, которая э, была на русском сервере за все время. Вот этот вот обмен. Жалко, конечно, что они не дали Космо. Я не знаю, что они его зажали на других серваках. Космики у всех есть. Ну а здесь нам что-то его зажали. В общем, поехали дальше. Хочу сегодня показать варианты. И сегодня я начал проходить... Сейчас пойдем в три героя. За пределье, опять же. И у меня, скажем так, стал вопрос с землеройкой. У меня был ремка плюс ожива. И он сливался. Все время мне не хватало. Поставил ПДшку. Вообще просто песня, ребят. Ремочка плюс подашка плюс выражаясь отхилом, а, ну там до 10 минут это потолок я трачу. То есть у меня попытки остаются и все good. Землеройка реально у кого есть, вот кто в сокровищницу бегал, Андрюх я его вытащил. А проблем здесь с прохождениями уже таких не будет, как это было раньше. Вот с подашкой вообще песня. Он у меня агментирован, Сделано эволюция плюс немножко прорыв прокачал вот три героя я себе без проблем трачу там пару минут день выхода ну конечно у меня сила небольшая можно тоже наткнуться на подарки но в принципе прохожу три лавала без проблем на моей силе поэтому я не спешу пока здесь силу апать О, здрасте Это тут хоть мелкие не спешу очень сил лапать, потому что не хочется потом мучиться по первому по одному этажу проходить. А вот так вот три этажа без проблем. Пармиться. То есть ремка плюс подашка и будет вам счастье. Вы будете просто этажи пролетать. Больше ничего не надо. А многие, кто качнул силу, донаты здесь мучаются. Как я на основном аккаунте, там надо хорошие прокачки. Но я думаю, сделаю сегодня... Может, завтра видосик с прохождением на хорошей силе и что надо сделать. Перероли у себя полностью все чары. Ну, видите, здесь без проблем. Сейчас все фармится. Вот на первый этаж мы потратили, не знаю, пару минут для прохождения. Если на основе я трачу по 15 минут с перезаходами там и с прочим. Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ну, видите, бывает и такое. Ну, у меня хорошая здесь фрейка э, с недомоганием, она не дает заряжаться, поэтому бывает такое, что пару раз я там бегаю, перезахожу, сливаю и же, одну и ту же фрейю, но я ее сливаю, я не мучаюсь, что я ее не могу убить. Пожалуйста, первый этаж. Поехали на следующий. Конечно, с землеройкой повеселее было. Тут не настолько веселей. Но тоже 28-й прорыв у нас уже почти 29-й. Там я Не трачу книги. Я книги а, сейчас коплю все. Потому что надо дальше качать героев. Тем более вы видите, каким тампом герои появляются бешено. Ого, нифига себе! Нифига себе! Так, надо наверх перебираться. Нам надо папаться, надо резнуть. И, кстати, заметил одну тему. Ресается один и тот же герой. Не знаю, или вы замечали, или нет. У меня здесь, допустим, первым ресается ворожай. А потом уже землеройка, например. То есть сейчас мы пробежим, и ресница ворожей Я много бегаю на всех аккаунтах. И заметил, что ресаются одни и те же герои. Ай-яй-яй-яй. Ну вот, видите, ворожей Напал и сразу ворожай потерял. Еще сейчас не пройду, как обычно. Вот поспешил. Нельзя, нельзя спешить в таких вариантах. Блин, придется резнуть. Что делать? Ну, есть, я бегаю по три этажа, поэтому у меня проблем. Нету сейчас моих. Нифига себе, посмотрите на космо. Но ну, это просто пипец. он Он издевается, что ли. Блин, я в шоке. Осмо все портачит вечно. Но уже, блин, сделал 120к, и уже через пачку Через пачку можно попасть в просак. То есть, такая тактика в несколько героев. Многим ребятам помогла. Я сам мучился, не знал, но, блин, пожестче пачки. Нифига себе. Барт? Да вы чё нафиг? Да ну нафиг. Жесть. Это- это мне уже нравится. Вообще на приколе, блин. Нифига себе отхил там. Не, ну это уже жестко. Это называется, мы подняли на тысячу силу, чтобы собрать фобушку. И вот вам, пожалуйста. Я на одном этаже уже две попытки потратил. Блин, ну что это за фигня? Что, прикалываете, что ли? Землеройка просто отлетел. Ну хорошо, хоть Ронин не с отхилами. Это хоть радует. Кстати, интересно, что на него недомогание не накидывает так часто. Так, есть. Второй этаж. Ну, теперь мне не страшно, скажем так, здесь бегать. То есть мне этого состава хватает, поэтому я не стараюсь сейчас раздавать силу. Качать остальные героев Я хочу изначально собрать Мэри. Самое главное здесь не спешить. Блин, пожестче противники, скажу, стали. Апнул немножко силы. Уже пипец, что творится. Просто капец какой-то. Реально. Бери, блин, и не апуйся. Ну, в принципе, тут такие пачки, что мы без проблем будем все проходить. Так, стрелок, да ну нафиг, не жестко-жестко уже стало, что-то. Самое главное, это космос сливать быстро. Если космо не сольем, блин. Оно будет портачить вот как сейчас например ну еще один удар сделай добей этого а уже космище отлично Фрей тащит если сливаются фрейо тащит пачки какие-то честно скажу жесткие начали попадаться Но все равно для 30 прорыва про это не беда эти вторые эволюции тут не настолько усиление за счет силы Ну вот без проблем ребят три этажа я оформлю ну, как видите там за 78 минут э это вообще кайф. Без вот без донатов есть возможность нормально фармить. Давай тащи уже их. Нормально у них жизни. 9 лямов, 5 лямов. Вот так вот. Плюс 3 сундучка. Камешки, рунки недостающие, все дела. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков без донатов. Всем удачи, всем пока.